ПрисLE詰> популярное возражение «Это никому не нужно». Вы такие распинаетесь, весь маркетинг планов списали, а он вам. «Это никому не нужно». Да ладно, спасибо, что сказал. Бесит, правда? Кстати, ставьте палец вверх этому видео, или я решу, что оно никому не нужно, и удалю его. Давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Кузьмичева, я 9 лет в МЛМ и более 4 лет обучаю основам ведения сетевого бизнеса. Среди моих учеников есть как новички в MLM, так и серьезные лидеры и даже большие команды. В этом обучающем цикле я покажу, как легко развеять любые сомнения кандидатов. Итак. Рано или поздно вы встретите возражение «это никому не нужно». Как правило, за отрицанием актуальности бизнеса лежит страх не найти партнеров. Но, конечно же, нам нужно понять, что происходит в голове конкретного кандидата, поэтому мы прежде всего снимаем с него напряжение фразам. То есть ты считаешь, что этот бизнес никому не нужен. Обязательно используйте формулировку самого кандидата. Если он говорит никому не интересен или уже не актуален, мы, соответственно, повторяем его слова. То есть, ты считаешь, что этот бизнес никому не интересен? Или То есть ты считаешь, что этот бизнес уже не актуален? Ждем подтверждения с его стороны и задаем второй вопрос. Какой? Почему ты так считаешь? И вот здесь мы узнаем, что сидит за возражением на самом деле Скорее всего, вы услышите что-то вроде В моем окружении нет людей, которые захотят присоединиться Все уже знают про этот бизнес В интернете полно таких предложений и так далее Все эти ответы объединяет одно сомнение, которое за ними стоит Я не найду партнеров для этого бизнеса Таким образом мы пытаемся уловить скрытый смысл слов кандидата и перефразируем его в конструктивное русло. Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит то, что тебе здесь будет сложно найти партнеров для этого бизнеса? Если мы поняли неверно, это будет выражаться в колебаниях, либо кандидат скажет «не совсем так». Тогда просим подробностей. Объясни, пожалуйста, что именно тебя смущает в этом бизнесе. И начинаем заново. Если мы поняли кандидата правильно, он ответит «Да, есть контакт». Важно сразу вычислить, есть ли другие сомнения в голове кандидата. Для этого мы спрашиваем «Это единственная причина, которая тебя беспокоит?». Здесь кандидат либо говорит «Да» и мы переходим дальше, либо называет другие возражения, которые мы должны зафиксировать и ответить на все по порядку. Сейчас мы выяснили, что нашего кандидата смущает то, что он не сможет найти людей. Можно приступать к условиям сделки. Скажи, пожалуйста, если прямо сейчас мы с тобой выработаем схему приглашения партнеров, которая будет одновременно эффективной и максимально комфортной для тебя, тебе будет интересно попробовать себя в этом бизнесе? Да. Если вы правильно определили суть сомнения кандидата и предложили путь его разрешения, при условии, что кандидат заинтересован в дополнительном доходе и развитии бизнеса, вы обязательно услышите «да». Если, соответственно, возражений несколько, то разбираем по очереди одно за другим и резюмируем, подводим итоги. Все разборы возражений я собрала в бесплатный мини-курс. Ссылочку я добавляю в описании. Никакой регистрации, подписки на бесконечные рассылки не будет. Просто заходите по ссылке и смотрите. Можно добавить страничку с курсом себе закладку, чтобы не потерять. И вы всегда можете с ней вернуться, и она будет запоминать, на каком бы этапе просмотра. Жмем пальчик вверх, колокольчик. И желаю вам активных партнеров и новых званий. До встречи!